Всем привет и это первый AB Talk. И сегодня я покажу вам новое обновление. Поехали. Первое что мы добавили это новый логотип и дизайн игры в меню. Также мы сделали более удобным выбор режима игры, теперь отдельного экрана выбора режима не будет, а будет специальное окно в меню. И пожалуй самое главное нововведение это усиление. Вы можете воспользоваться им три раза за всю игру, пока доступно только одно усиление, но они будут добавляться. А также в режиме на четверых появятся надписи кто какой игрок, чтобы не было путаницы. Ну и конечно же мы исправили баги, всем удачи и всем пока. И извините за долгое отсутствие.